приветствую вас друзья вы на этом канале все для клева сегодня на 6 декабря 2019 года всех защитников украины поздравляю с праздником с днем сбройных сил украины сегодня мы на днестре и хочется поспрашивать у рыбаков как рыбалка что ловится ну и есть ли такое как плата на днестре друзья это очень интересный скажем так момент когда продолжаются какие-то сборы денег, за ловлю на Днестре. И мне интересно узнать, почему это происходит. Кто за этим стоит и за что платятся деньги. у вас, Алексей. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте всем подписчикам YouTube канала Все для Клева. Хочу вам рассказать сегодня такую историю, с которой мы боремся здесь второй год. Мы находимся между 43-м и 44-м километром. Наш коллектив сегодня насчитывает около 150 человек, которые вы видите, может быть, за мной и, и в ту сторону. Мы занимаемся, сделали помосты. Объясню, почему мы сделали помосты. Потому что в нашем коллективе очень много пенсионеров, очень много чернобыльцев, которые... Просто не могут ходить по болоту. Это первое. Второе. Сделав эти помосты, ну, мы так считаем, что там, где есть помосты, также растет и камыш, растет и трава, которая не затаптывается э, фауна. Угу. Все остается живое, есть куда прятаться мальку, потому что там, где нет помостов, просто вытаптывается все полностью в черный берег. Там вообще ничего не, не растет. Вот. Ну, скажите, вот эти помосты, они бесплатные? Вот эти помосты, да, они были бесплатные. Когда, когда ребята их изначально делали, они все были бесплатны. Потом пришли сюда, люди, пришли сюда люди и сказали, кто именно одного человека вы здесь оставляете. Один раз в неделю дают добро рыбачить бесплатно. А остальное все время эти помосты продаются. Не продается только на сегодняшний день. Это наш помост. И не, и не продается Борис Николаевич помост. Это первое и крайне, крайне с той стороны. Вот. Это те люди, которые противостоят э, сегодняшней сбору денег на, на этом берегу. Остальные помосты все продаются. Ну хорошо, скажите, а кто, кто собирает эти деньги? собирает деньги здесь марьян марьян кто, кто такой марьян марьян я не знаю он два года назад здесь также появился а кто он такой как, документов у него никаких нету на эту территорию вот. да на, то есть он, он, он ее не, не арендовал ничего не арендовал ничего нет потому что на эту территорию у нас подано коллективное звернение на бесплатный лоб. Хорошо, вот вы тут часто ловите, я правильно понимаю? Да, мы здесь находимся, если не я, то наши ребята здесь, можно сказать, постоянно. Ну скажите, вот он реально вывозит мусор? Вот он собирает Да, он, он собирает мусор, да, он... Ну хорошо, а что, разве не может рыбак сам взять свой мусор и вывести? Конечно, может. Вот сзади нас стоит рыбак, которому я задавал вопрос, вы за что платите мусор? Ага. Он говорит, за... За что платите деньги? Он говорит, за мусор. Я ему задаю вопрос, вы что, за собой не вывозите мусор? Он говорит, вывожу. Так а за что тогда вы платите деньги? Вот. У нас э, вот эта территория, вот на, наша территория, она вся убрана. За нами не надо убирать мусор, мы сами за собой убираем мусор. И если надо, мы даже выезжаем и помогаем другим убирать ну, мусор. Ну а поскольку денег он собирает? Э -э зависит... Там дальше за помостами, там, ну, за помост, где заканчиваются помосты, там э, просто берег. Так. С берега идет 100 гривен, ага. полдня 50 гривен, э, сутки 100 гривен, а с помоста 300 гривен с человека. 300 гривен то есть помост занимает человек и 300 гривен платит? 300 гривен он платит за него, да. Угу. Вот. Я, я смотрел последнюю вашу рыбалку и видел, вы стояли на территории 44 километра, да. где было перекопано. Да, да, да. Сегодня там уже закопано, это же у нас идет борьба закопать там. Там раньше стоял забор, mm -hmm. мы добились того, чтобы убрать этот забор, сейчас уже закопали там яму. И тут стоял кунг ихний, Марика. Ну, хорошо, вот эта земля, она чья считается? Вот это. Это земля, эта территория лесхоза. Это... Я правильно понимаю? Да, это народность ну, по, то, от моста по 45-й километр это территория любительского лова. Да, она лесхоза. Лесхоза, да. То есть, если задавать вопрос о том, кто собирает деньги, надо спрашивать у лесхоза. Я правильно понимаю? Да. Ага. Они... А лесхоз это получается в, в каком населенном пункте? Троицкая. В Троицком, да? В Троицком. Вот. То есть получается, что они могут дать реально ответ, является ли работник тут Мариан, э, их работник. Он вообще чей то работник? Он... Нет, он вообще никто. Они говорят, мы... Мы ему разрешаем смотреть за этой территорией. Вот я задаю прямой вопрос в лесхозе. За то, что он убрал мусор. Я говорю, за то, что он убрал мусор, значит, вы даете добро ему снимать деньги. Он говорит, мы за деньги ничего не знаем. Я говорю, так получается, вы его покрываете тогда, получается. Свободно приезжаете, видите, помост свободный, встали и рыбачите. Никто вас отсюда не выгонит. Я вам объясню, вы не думайте, что кто-либо здесь из нас хозяин, здесь нет хозяевов, здесь мы все хозяева. И вы также сюда приходите и тоже должны считать себя здесь хозяевами. И убирайте, как у себя во дворе, будьте хозяевами своей земли. То есть получается, что э, вот, вот эти все помосты можно включить в общий список вайбер-сообщества, да, да. и на, э, распределять эти, эти же по на мосту, на бесплатную очередь рыбаков. Правильно Конечно. Я, я Александр, вам, вам еще хотел сказать на уборке территории. Мы вторую машину догрузили, мне пришлось уехать. Я на обед у вас не остался. Угу. Э -э мне пришлось уехать. Я тогда хотел... Э у нас не хватает людей. Я хотел вам сказать, что вы, вы можете также от своих людей тоже пусть приходят, пусть здесь рыбачат. Они пусть не думают, потому что за одного человека думают... Э все пятно падает на нас, они думают, что мы снимаем деньги uh -huh. за, за эти места. Но здесь кто, кто здесь из нас со 150 человек есть, они знают, что никто здесь никогда не взял ни копейку. Я понял. Вот. Но эти места начинаются от этой э, насыпи, я правильно понимаю? Да. Вот с этого пятачка. И вот это тоже ваше место? Да. И вот это ваше место? Вот. вот с того помоста начинается. С того помоста. Вот прямо от, от э, изгороди, да? Да. От изгороди. Вот это все ваши помосты? Да. Вот эти наши помосты и уходят вот за теми ребятами есть последний помост. Это семь помостов пока мест наши на сегодняшний день. Ага. Но... Э, вот эти семь, семь помостов, это, это еще не окончание. Мы хотим идти дальше, э, на, на встречу Александру. Александр идет с 51-го, мы идем, мы тогда с Алексеем говорили, а мы идем а на встречу План. Все, а, от, отлично. А от, от таких, как, кто собирает эти деньги, мы просто э, общими усилиями, мы просто их изгоним отсюда. Вот mm -hmm. и все. Добрый день. Добрый день. Как, как вас зовут? зовут? Александр. О, теска, Да. Супер. Александр, вот вы стоите здесь сейчас на помоше, да? Скажите, вы платите, платите деньги? Да. Сколько? Ну, сегодня 50 гривен платим. А кому вы отдавали деньги? Подошел Марьян, ага. сказал на уборку твари. Ага. Прям. То есть вы на полдня, получается, да? Да, на полдня. И как приедет что Пока ничего. Пока ничего не приедет. Как вы считаете, эти 50 гривен нужно давать или нет? действительно эти деньги шли куда-то на уборку там или еще что-то или на улучшение территории то я бы не против платить но, но в принципе если это все бесплатно знал просто об этом вы даже не знали об этом да, Вы теперь знаете ну, да теперь знаю и будете платить нет точно нет нет наверное нет <свеч> смысла <свеч> правильно нет смысла если бесплатно я вас понял да. спасибо так ну вот это получается вот раз по мост два вот это третий по мост а машину где ставить вот там вот на насыпи, да Нет, мы оттуда, там а отсюда взяли да понял понял это четвертый Ну, вот, друзья можно вставать и не платить бабки. Никаким Марьянам и так далее. Вот еще один помост. Рыбак по телефону разговаривает. Здравствуйте. Можно вас два слова спросить? Да. Меня зовут Александр. Как вас зовут? Николай. Николай, очень приятно. У нас YouTube канал все для клёвых». Может быть, вы видели или слышали нас? Да. да? Все для Смотрите, да? Смотрим. О, отлично. Расскажите, что-то ловится? Сегодня ничего не ловилось. Ничего не ловится, не, да? Не клевало, ничего. Понятно. Ну, не каждый день. А вы как, на, на день, до вечера? Да, до вечера. Понятно, тарань ловите или, или хотите карпу поймать? Что? Хочу поймать карпа, но как получится, может... Понятно. Скажите, а вы что-то тут платили, деньги какие-то? Я нет. А вы вообще планируете платить? Нет, Бесплатно, да? Да, бесплатно. Вроде бесплатно это все. Бесплатно, да? Да. Ну, ну, ну правильно. Все правильно. Так и делайте. Не надо никому ничего платить. Понял? Он, да, он да? А, это ваша команда. Я понял вас. Хорошо. Все, все да. хорошо. Так, вот этот большой помост. Это тоже ваш, да? Да. Классный помостик. Добрый день! youtube канал Все для клева. Александр. Вы да. Шо, знаете, да? да? Смотрите, да? да? Здравствуйте. Знаю, да. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут? Толя. Толя, Николай, очень да приятно. Николай. Очень приятно, Николай. Что тут ловится что-то? Только что приехали. А, только, только, только приехали. Будем пробовать. Пробуем. Что поймаем? Ну вообще как, на леща, на карпа. Не на карпа, на леща, что будет. А, -а, -а, -а горошек. Понятно, ну, понятно. Мы больше выносим корма, чем ловим. Ну и вижу, нормальные рыбаки, там не нарушайте количество удилищ, да? А, какой. Нам 5 крючков, а нас пока только три. Ага. Ну правильно. Скажите, пожалуйста, вы здесь кому-то плодите деньги? Нет, никому. Это нам Алексей организовал здесь рыбалку. то есть. Бесплатно. От ему сделали пакость срезали, а, пол, палат... палатку своровали, это дело, в общем, короче говоря, доброжелатели, понимаете? Да, да, да. да. Такие ну, дела. есть такие как люди. Все? Бухим судья, как говорится. Да, да, да, конечно, ну ничего страшного. Как говорится, э, это, как его э, что возвращается. Да. Бумеранг. Да. Бумеранг, Бумеранг вернется, вер, вернется, да? Вернется, конечно, конечно. Понятненько. Такие дела. Александр, видите, вы подошли к рыбакам, эти рыбаки даже меня не узнают, что сзади них стоит Алексей, который им организовал. Меня люди даже не знают, понимаете? Вот. У меня рыбачат люди, которые меня не знают, приезжают и бесплатно Пусть нет, вот э, нет, кто из нет, них комейки, б... скажет, э, был сбор, сбор был один раз в год, скинулись по 200 гривен, э, сбили вот этот лес, все было куплено, завезено, угу. это сами рыбаки скидывались, угу. хотя меня люди не видели еще в глаза угу. и говорят а это. Это мне тоже приятно слышать, что и также как я до этого говорил, я призываю ребят, пусть присоединяются, мы планируем уширяться. Вот, где нету помоста, видите, как фауна вы, выбита. Вот, да, да да, да. И, и, и хотел сказать еще о помостах, которые некоторые люди возражают по поводу помостов. Сзади нас стоят деревья. Если бы мы сюда не сделали тропу, оттуда нельзя было рыбачить. Кидать э, деревья просто нам бы мешали бы рыбачить. Да-да. И да, деревья бы, были бы спилены эти? Да, и сломаны но, были бы. Были бы э, спилены, сло, сломаны, срубаны из этого приходилось выводить сюда дорожку и делать здесь помост. Понятно. А тут была палатка, та, да. которую порвали, да? Да, да порвали вот, вот срезали. Это, прошлой ночью, не вот это, а прошлой ночью, вот тут стояла буржуечка угу. на, на газовом отоплении, она на газу у нас сгорела. И они ее не сняли, они ее срезали, видите, с корнем. Ну, понятно. Чехол остался. Ну, боженька, он все видит да это и дело дело в том что понимаете ее не то что украли тут половина трубок от нее осталась. они именно гадость сделали а -а -а. просто гадость от того чтобы мы здесь не находились и вышли отсюда вот. понятно Спасибо хорошо вы, пройдемте пройдемте дальше посмотрим еще что там сколько еще Мы посчитали уже 6 6 6, 6 помостов да то что друзья вы видите что здесь ловить можно и нужно Поэтому и призываю вас здесь э, классно проводить время. Ага. В, в тот период, когда мы не, мо, не можем сюда за, заехать машинами, когда ляпает дождь, мы сделали тропу. Сделали ага. тропинку, чтобы оставлять машины на, дорого, на, на дороге? асфальте. Да, ага. И сделали сюда, чтобы рыбаки могли переносить свои вещи. А то туалет что-то поставили, путь? Да, брезентовый туалет. Ага. Да. Ну, молодцы, молодцы. Супер. Потому что приезжают, приезжают женщины, приезжают дети, им просто по кустам бегать тоже. Один общий туалет мы поставили для женщин. Ага. Так, а вот это вот, я так понимаю, чисто Марьяна бочина, да? Да. Наша территория, на которую мы подали, доходит до вот этой ивы. 370 метров. То есть этот а помост это, тоже ваш, и да, получается? вот этот помост тоже наш. А дальше уже сбивается Марианом, и там идет полный ход сбор денег. Ага. А быть феодалом в нашей стране уже становится не модно, понимаете? Куча феодалов было, уже давно-давно все повыезжали. И некоторые уже включают мозги и прекращают заниматься такой херней, извините за выражение. Вот эти помосты сразу видно отличаются, потому что они сделаны только чтобы сбить с рыбака деньги. А помост ни о чем, потому что на нем не рыбачить нельзя. Ну, на нем можно рыбачить, но... Ну, стра страшненький, страшненький, страшненький пом помостик. Да. Для того, чтобы вот такие помосты непонятные. Стремно, конечно, пустоять. Ну вот, друзья, вот такая ситуация. Когда был выкопан Ататроф и стоял забор, вот, э, я поехал в Лесхоз э, Газатулины Людмилы Григорьевны, сказал, что так и так такое у нас происходит. Она говорит о заборах и о рвах, я ничего не слышала. Мы собрали собрание, и после этого началось здесь чуть-чуть убираться, закапываться, и ну, начали к нам прислушиваться после этого. Да, кстати, к ней тоже есть... Очень много вопросов. Я так думаю, что Марьяна, это не последнее звено в этой цепочке Конечно. по сбору денег. Вот этот Иван Иванович тоже хочется мне узнать, кто он такой. И насколько он здесь промышляет, скажем так. В общем, будем разбираться. Будем разбираться и спрашивать с людей. Пора уже спрашивать, в конце концов. А то эта безнаказанность все вседозволенность. Поверьте мне, теперь, когда эти места в сообщества все для Клева Днестр, у вас да. с количеством рыбаков здесь проблем не будет. Я хотел бы это видеть. Ребята, относитесь как своему. Что я вам хотел сказать самое главное? Относитесь так, чтобы помните, что у нас есть дети, и мы должны после себя что-то им оставить. Марьян, если ты меня сейчас видишь и слышишь, а надеюсь, тебе этот ролик обязательно скинут, чтобы ты посмотрел, то я готов с тобой встретиться в любое время на этой территории или на любой другой. Напиши в комментариях под этим видео, где тебе удобно, я туда подъеду. Мне просто интересно узнать. За что ты здесь берешь деньги, такие как 300 гривен с человека с промоста? За что? За что ты берешь 100 гривен человека с э, земли? За что ты берешь 50 гривен за полдня рыбалки? Неужели тут столько мусора, что столько стоит его вывозить? Или это махровая колерованная коррупция, которая есть в лесхозе? Мы обязательно, друзья, узнаем и докопаемся до правды. И хотелось бы обратиться к правоохранительным органам. Пожалуйста, заинтересуйтесь этим вопросом. Потому что это оно ну, уже достало уже, понимаете? На ровном месте вот так сбивается бабло. Сколько можно уже, в конце концов? Друзья, вы были на YouTube-канале все для клёво». Если видео понравилось, ставьте лайки. Распространяйте это видео, чтобы все видели. Все видели. Эту махровую коррупцию. И чтобы эти все коррупционеры исчезли с нашей земли, с нашей Украины. Уже надоело. И с ними мы будем бороться нещадным образом. Несчадным.